В университетскую клинику Казанского федерального университета поступила очередная партия вакцины «Спутник Ви». Что нужно сделать для получения прививки от коронавируса, расскажем в нашем следующем сюжете. Мы в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2 Именно здесь можно привиться первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутником Ви». В интервью нашему телеканалу сотрудник университетской клиники, врач-эпидемиолог Диана Суфиярова рассказала о том, какие этапы проходят желающие получить вакцину. Для того, чтобы записаться на вакцинацию, можно через единый портал госуслуг. Также можно позвонить по телефону колл-центр 233-3200. При себе необходимо иметь паспорт, полюс и СНИЛС. Пройдут, по приходу, получается, пройдут анкетирование, заполнят анкеты после осмотра врача. Для состояния, оценки состояния пациента, после чего необходимо спуститься вниз в прививочный кабинет. Там уже пройдет, пройдет сама прививка, после чего необходимо 30 минут посидеть, чтобы специалист понаблюдал за состоянием. Пациент университетской клиники, которого мы снимали, рассказал, что очень редко бывает в медицинских учреждениях совершенно не болеет. Но вопрос, почему решили сделать вакцину, уверенно отвечает. Главный аргумент жена. Илья Андреев, Фарид Захит Углы, Универньюз.